У смена была такого названия «Хочу все знать». И мы старались, ну, как нам была поставлена задача, чтобы они хотя бы как можно больше узнали за Курскую область. И вот в первую очередь мы старались им прививать вот эти навыки, те, так сказать, обычаи, обряды, что у нас вот есть в Курской области, и рассказывать им. Тут очень красиво, мне тут очень нравится. И в Соловушке там столько всего прикольного, там и процедуры, там и бассейн. Мне очень понравился Краеведческий музей. Это красивый музей, много узнал истории. Я вам хочу посоветовать, кроме банального, учитесь, получайте отличные отметки, это все понятно. Наслаждайтесь этим временем. Получайте удовольствие от дружбы, от дружбы между собой. Уважайте своих учителей и педагогов, любите родителей, родных, близких, наставников ваших, всех тех, кто вам помогает.